Барыныздырға салам. Изоляция малында дистанциялық оқу, жана үйдейк төтеде да гөмілячуға уақыт бөлігерек. Мадани жана гөмілячу жайлары иштевей, алыми балдар аянчаларында вирус чуқтырувалы, мүмкіншілігі жоғару болғандығына байланышту, 3 артындағы 5 ойынды сунуштайыз. Классикадан баштасақ. 1909 көріп, кетапта, ПАЗЛ oyun 1990-ından тарта oyun alып күүд паылдагы сөтtür барганса өзгөрп элементтерinin саныөөүдө чоң талап кылган табуга образду жана логикал Ух ты, Ардогун, Майда Белуши, Ардотура, Каула, Луну, Чадлауит, Канда, Майда Матауика, Аннику Тротт, Ал, Узгаз, Гинди, Мидиги, Нирундук, Балеанштон, Санан Шахмат! Без ним ты сбеди, ой, шахмат! Ой, пайда эй, вайркаса, шахмат! эч дардан, эй, вайркаса, шахмат! жол менен эй, дардан, эй, дардан, эй, дардан, эй, дардан, эй, дардан, эй, дардан, эй, Шахмат ойнун дардан, эй, дардан, 64 дардан, турган дардан, жана дардан, кара дардан, 16 фигура Эгерде сизде жок анда ага телефон, компьютер программалары альтернатива бола. Мисалы Шахматы — это логика, абстрактное джуртуни, жена джурисдикторов он Экономика стратегиялық, 2 жена андан ашық адамға бағытталған ойын. 20-лымында бөп-төгі мемлекеттерді популярды олған. Ойындың мақсаты жепченек ой. Старттық капиталды-рационалды қолды оны мене, башқа ойыншыны банкрот Монополия, ойну был реальный бузнес-ти симуляции, ало, джена, ану башкаро, а ушандота, джешпалдарка, пайдеса, утек. Ой, ну, джешпалдарка, пайдеса, утек. Ой, ну, джешпалдарка, умение гучкуата, лап, ану, ну, ненгатар, экса, тай, гумлду, акутат, корж ⁇ т. Ой, ну, джешпалдарка, ату, ану, ну, джешпалдарка, ану, ну, джешпалдарка, Болда волса логикал колонны жена эстутынды жақшыртады. Ойнулағында пландыу жена лидерлик сапаттар ортюд. Ойн өз алдыча чечим чығаруға жена жоу керчілікті болуға үйритуд. <клес> Элес. Было им, балдар, раснадага, на месте, чем до раснадага, и то ей популярду. Албашка, ой, чулар, менентиль, тауши, уга, джана, аллар, менентиль, джак, анреакт, тануши, уга, мил, кучи, тик, парек. А инду, банни, сжигапчине, коко, сезд ⁇ сжирин, 2003, бериг, бериг, уга, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, анреакт, и влюбленный давай, ну, собственно, полот. Твистер. Бухачи не кислоло индературал Твистер активный, оиндарн катарна гре. Было индусис гуп, тюгом фильмс и реальный, Твистер, оинну, балдарга был вам Баланс, альтернатива болгон физикалык физикала, гоп. гуп. А монитор, Пандемия, жена изоляция маланда, юбилиуменен, хозяту, уаха, ты откорил, джаша воздун, эй, манилюк, озегу, эй, кинип, шиндук. В видео джак, когда мы начинаем болус, сиди, джана, чего идем, узун,